Всем пайс, с вами с нами на пайс, мы будем играть на игрок. Um, как помните, в прошлой серии я вам обещал, что я делал много чего. Ну, это вы видите. Я сделал uh, штуки, делающие воду. Я сделал чуть, чуть больше сундуков. С небольшим таким, так называемым, распределением. Сделал 6 сит. Я это все делал до тех пор, пока я не сделал 6 Вот, этих железных сит. Сделал фобомерму. Фобомерму, не, не мобоферму, а фобомерму сделка был сон генератор он вырабатывает по 3 два булыжника вот я вспомнил сделал штуку которую делает лаву и уронил ну, блок у меня было да. вот. я подкрыл выбивал мобов когда вот мне что выбило на это я один этот мешочек открыл там. Вот. у него был пластинка а, тут у меня есть Кейсики, которым мы сейчас скажем, берем, это потом разберемся. Сейчас у нас идет открытие кейсов вместе со мной. Опера, да, все повестись начнем с мешочков. редко обычный лутбэк. И получаем рыбу и... Так. Второй наш на редкий. Да. Алмазные штуки на третьем неупорность, кремние и санцевальные слизи. Одеваем наши труселя и становимся еще более медными. А теперь пошли кейсы. У нас сегодня 2, 4, 6, 7 кейсов будет. Первый кейс э, в виде дудуки, по Вот. Бред я говорю. Дальше у нас идет блок из нового кварца и изменчивый блок. Дальше идет третий кейс на сегодня. Летела пыль, четвертый, линзы, пятый, пикон, шестой, удобрение мистическое и седьмой. Авакин, драконий кр круг. Это все, мы скидываем. Я не помню куда. А, вот сюда. Ой, неплохо. Люди умирают. Беттер а -а -а, круто. Так я беру сюда это, я беру сюда и кладу в еду да? Я не помню. А вот мои еда будут. Вот. Нам нужно яблоко, чтобы его пережарить. Вот это. А, ну вс равно. Я спережаю и как раз наперед три рыба. Целые три рыба. Я смог все пережарить. И давайте-ка ездим к кстати, алюминиевый меч. Что еще сидел? Особо больше ничего я не сделал. Так, кладем сюда виду кипа вот таким вот. У меня, я так понимаю, нету керки. Без разницы. Место. Ой, этому. Эс вы слышите. О, ну. Ну. Я ч полагала? ну Черт. Блин, как так? Фак. Теперь. Я беру вот это все. И челю вот это все. Вот это все. Да ты ч <чёрт! свыш> ⁇ Ну, ⁇ Так-то они пока, конечно, помогают. Что? Где мой лутбэк? Крипер, а, -а, -а мой лутбэк взорвал. Такой же счет. Ладно. Зато кости спорох получил. Сколько у нас сейчас? Три. Сейчас едем разыскать побыстрее. Типа ну и все. Больше нам ничего не надо. У нас сейчас я забрал из булыжника. Я сейчас прям сейчас делаю себе кирку, да, сделаю себе кирку. Давайте посмотрим, что дает мне этот вент. Ага, крутяк. Оп, оп, оп. Не, не понимаю но а это не особо важно. Нам надо, мы отошли от темы своего ролика и давайте заходим в класс, заходим в старт. Нам требуется ад. А Но это потом. Я планирую. Давайте сделаем цвет точное одобрение. Так, ребята, вот оно наше точное удобрение, -то, она делается из Что это? А, она делается из муки двух этих. Нам нужно цветы цветы, нам не достать. Да. Каких-то мы сил сах, не знаю, росту. О, давайте проверим эту. Ну, давайте вообще проверим, работу где-то хотим. Мне там нужна трава, как получить траву, Ладно, не знаю. Как она не получит траву? Не понимаю. Не по -поним... не по, -по, по не понимаю, он не дома. Не понимать. Ладно, иногда взял мазную сетку за сегодня. И, допустим, тинкерс, давайте. Давай. Сейчас сделаем мы тинкерс. Так, вот, вот я дошел, но надо сделать шум, я... Да, сохранилось, как Нам надо сделать самовый стол для вырезки схем. Делаем еще стол для вырезки схем. Он делается из доски и схем. Нам уже много схем, и надо делать доски и палки. Чего они получаются из числа, а из стамес, которые делается из палки и железки. Нам надо много чего, нам надо вырезки нам надо пап. Нам надо много... А, ну, все, Фенс. Короче, берем это, берем это, берем это. Берем вот половину этого. Коровым половину. И делаем, допустим, дубовые доски. Через лед. Теперь идем сюда. Идем сюда. Опа. Ну, вот так, допустим. И идем вот эти. Всё. Делаем 8 схем. Ну вот, я сделал вот этот стол И наша колодея тинкера будет, допустим, вот, ну, начинается сюда вот. И ставим наш столб для выскискиски. Далее. Нам надо. Где мы? Где? Инженерная станция. О, инженерная станция. Иди-ка. Ко... О. Да. Где? Давайте найдем ее. Нет, нет, нет. А, вот, вот это Нет. Да, не. Да, не. Что это? Фу. Как? Что? Это? Угу. Части, части, части. Куз. Ладно. О, нашел ее. А, опять. Ну, символ нажал на пингов с собором. Ладно. Идем, идем, идем, идем. Извиняюсь, не спец. А, на, вот. Нужен, инженер... Нужен верстак и схема. И получится. Если это получится, то ты чего? Углей. У меня еще пуст есть. О, раз, два, три, четыре. Кладем, делаем, делаем, делаем, делаем. делаем, Получаем. Кладем ее в CD. У нас есть инженерная станция и дальше идет стол для вырезки частей. Он делается вот м -м, таким вот образом. нужен дуб и схема. Это очень простой крафт у нас идут. И мы сейчас его сделаем. И вот все. Солеводский часть, ты готов? Вот это, да. Эти нано схемы есть. Ящик для схем. Пласти ящики, я бы ящики. Давай пишем ящик. Если вы видите ящик, скажите, да, ну, блин, я все равно не слышу, что вы не видите, вы слепые. Ха-ха, смешно, нет, я ошибка вообще, да. Нам нужен вот этот яч, который делается из сундука и штуки, а это делается из сундука двух палок и штуки и доски, да, и штуки. Сделается вас сундука, а это надо, надо 16, на, ну 100 хватит, мне конечно больше не надо. Ну, да. А ты вообще, прям знаешь, спешил форме вот спешил форме А, да, спешил, спешл. А смотри, сделал палки, сделал это, сделал сюда, пошел сюда, пошел сюда, сделал так, вот это сделал и все окей. Если не придется с этих делать, плохо все будет. Так, где мой Да, я сделала это. у крутяк, забираем кисть. Забираем кейс. Открываем, получаем, ядуки, которые нам не нужны в данный момент. То, что вообще не нужно, я сказать не могу. А вот ящик. У нас будет тут ящик. У нас будет тут, тут ящик. А этот факел я возьму чуть-чуть выше. Теперь сюда я могу класть часть. Сюда я могу класть схему. Вроде бы все окей, но... Да, наша пещера выглядит отстойно. Так, опять мопы и мы должны отловить ну что получара сюда tenha. сейчас может быть еще давай, давай, давай. Давай. можете diminish. на на а ПВП. Тупо замесил. И да, получил опыт, получил это, получил это, получил. Нет, это я не получил. А я как бы стол генератор забрал. Зачем? Когда а, я развозбирал. А, Чего? Ну ладно, какая разница. Сам забрался, как? Или я забрал, но забыл. Ладно. Если это висит то скажу на комменте может ладно не говорите я сам посмотрю, если, если нету я не знаю так ребят нам надо получается сделать алмаз для сида хотя бы сколько ну хотя бы два давайте чтобы было удобно я лучше вообще Знаете, пока нет нет все пока все пока все пока все пока пока пока я не хочу с вами дружить я опять его взял. Естественно, я все время хочу вам показать, что это работает, хотя вы это уже сто процентов поняли. А, кстати, нитки я кладу в вис... книгу. Круто. Так, вот. Нитки у меня все растительные спутников тоже. Эх, я опять куали не посадил. Я пошел добавить камень для граней. А сколько процентов можете сказать, что я не собой человек? Я еще прикопал и понял, что у меня есть генератор булыжника. Да. Ну, сейчас будет грави. Ребят, я не думаю, что мне хоть двух хаммеров, потому что, смотрите, ломает дерево, уже сломано. А, а, может быть, и хватит. Да. Я сейчас не понял. Топшу. А, я там еще прикопал. круто. Теперь у меня почти два стака. Булыги. Так, идем рыбу. И начинаем все это перерабатывать. И вот так мы получили 60 куска железа. один слит, 10 тин, 9 скопер 1 15 алюминий, 14 зрит. И 0 амасов. Черт! Ребята, ребята! Вот, он 30 слов, работает круто же! Да! Его забираем и получаем крутые вещи. Ребята, я планирую, чтобы было круче. Я мне кажется, вспомнил, зачем я брал этот Да, не вспомнил. Я, кажется, хотел сделать штуку, которую я сейчас сделаю прямо сейчас. Я вкладываю свой генератор в булыки железом и теперь.. Он держит два раза больше и кумуса держит не в 40 тиков, а в 20 тиков. Смотрите, хопа. 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну каждую секунду, короче, он делает. Вот. И теперь мы вот... Так... короче Для этого мы делаем, кстати, новую штуку, которую мы до этого никогда не делали. Это железный молот Вроде бы его, да, не делал никогда. Я делал камень один раз сделал деревня. А. Mm -hmm. Чем соединился, либо вообще? И смотрите сколько скуку. Чуть-чуть потратилось. И ну, мы дальше вс это переделаем. Ну, чё ребята? Вы вот это барники кон круто. И нам выпал один алмаз в этим мородам. Наш.. Аж... Ч? А, в смысле? А где мои остальные изумруды? Это я не понял. Мне осталось, кстати, сворон. Один алмаз. Да так делаем, так делаем, так делаем, так круто а все равно пока что сюда скидываем сейчас для нас очень сильно это не что иное как железо если много могу ну, а как разкинуть, который мне тоже кстати из печи выпал Нам остался один алмаз, это мы сейчас исправим, больше гравия нам нужно чем больше, тем Лучше. Мы освобождаем теперь Вот Алмазы! Я сделаю это. Здесь что живу? просто... Ну, ничего. Шутка. Я просто беру вот так, вот так. Вот так. Вот так. Нету так, да. И... И вода! А теперь кладя эту... Я могу делать так, и все будут говорить. О, это вот, шутка. И я обижусь. Шутка. Это тоже был шутка, как вот там говорят бложеры эти ваши. Если не понял, что я сказал, стафлуй, потому что я... Я не сам самому читал. Да, мне ничего не говорил, я молчал. Что вообще? А, следующий тир. Мы забираем нашу. А, вот это мы еще не собрали. Кейс плюс, кейс плюс. Да, мы по постару это все делаем. Вот так, вот так вот. И знаете что? Я жую ам-намнем шутка. Что надо? Нам надо А Ууууу! Эмм. Ты йо-йоу! Ясно! Да, да, да, да, да круто. Нет, не нравится. Ага. Да. Э, Тупа, глупа. Ага. Я сейчас загляну больше того, чтобы это было. Никому не интересно, что я с ним и Вообще, кто я такой? Я вообще неизвестный мальчик. Ну, знаете, я не знаю, сколько какой но это вам не важно вообще. Мы, а, у, а, я помню, что? Что? Это слишком сложно, я устал все-таки. Ладно, я шучу. Мы это сделаем просто с, вот этим мы займемся следующей теме. У меня нету неторжественчика. Да. Это с кому-то фарму. Ладно, <глаза> <глаза> ну, обсидиан. Это надо, ну котел, это у нас есть. Кремень найти есть. Что? Я сейчас не понял. О, нет, кремель у меня есть, да. Эээ, угу. надо. А. а. а, а, а. Э, Ладно, сюда. Тогда я сейчас беру вот эту штуку. А что я беру? Надо взять бедро и я укладываю вот сюда. Ну Так делать и надо тоже пропасть куда-то. А что я сделаю? А, говорю! Ладно, мне это не важно, потому что у меня есть бедровая глина, которая передерживает. Вот эти все кисницы. Вот сюда. Ну, еще? Еще, да, ты вообще? Он слишком, он слишком хочет. Ну, ну давай. Еще кладу. Еще Все, наложил Положил. А, я умер. Давай! Что? что ты что я сделал а ты ч ⁇ я все сломал смотреть на да, ты ч ⁇ ну знаешь если я вот так сделаю mm -hmm, слишком тупо ну. Почему он не работает, я не понимаю вас? Вот ветер два обситины. Я их не добуду никак. Неужели все это будет делать в следующей серии? Я об этом ненавиду. Ну ладно, ребята, это получилось очень бесполезная, глупая, не нужно никому серия. Но она я снимала ее 22,5 минуты. Я не знаю, сколько он будет длиться на ютубе, потому что я только снимаю еще не монтирую. Когда вы это увидите, видео, я уже поделюсь купа увидеться. И увидеть. Так что делайте выводы о том, что надо ставить лайк, потому что я хоть немножко но ну, стараюсь. Да не особо как немножко. Я просто несколько часов монтирован, потому что я не мог ничего придумать нормально. Прикинь, да? Вот да. Ну ладно, это все с вами был снова. Я Модпай. Всем пока-пока, подписывайтесь, лайки, уточьте... А, мне.